Ну что, господа, сегодня мы с вами посмотрим действительно эстетичный проект Мы находимся в адрес Beach Resort, который расположился в районе GBR. С вот такими видами на колесо обозрения, на Blue Waters, на море, на песчаные пляжи Видно немножко пальму, Дубай Марину И это пятизвездочный отель, который имеет по сути отель, башню резиденции, сервисные апартаменты 77 этажей, бассейн на крыше, на 77 этаже, по-моему, расположен тренажерный зал с бомбическими видами рестораны, кучу бассейнов, вот такую территорию под нами. Но ну, это действительно хорошее эстетичное элитное жилье. И я предлагаю сегодня с вами насладиться всей этой инфраструктурой, которая здесь представляется. И начнем мы вот с такой вот квартиры, общей площади 110 квадратных метров. Потом мы пойдем с вами посмотрим инфраструктуру. И одно, наверное, из лучших мест, которые здесь есть, это вот такая терраса, на которой расположился такой ротанговый диванчик, где можно со своей женой просто лечь, налить винишко себе и смотреть на море. Сегодня, конечно, море, вообще погода не очень контрастная. И здесь вам придется представить своем воображению, что море здесь бывает разного цвета, и голубого, и синего, и даже черного. Но сегодня очень плохо видно горизонт. На улице 42 градуса, и, к сожалению, другого времени для того, чтобы мы это сняли, вам не получится найти. Ну, просто представьте, насколько здесь действительно можно хорошо проводить время. И сам по себе апартамент представлен из двух комнат и вот такой вот большой кухни-гостиной. Давайте отойдем с вами, посмотрим, как это все выглядит именно от входа. Здесь у нас кухня, мы сейчас с ней познакомимся поподробнее. Гостевой санузел, сам вход и вот такой кухонный остров. Сад абсолютно марки Siemens. Холодильник, микроволновка, плита, варочная поверхность. И здесь еще есть посудомойка, все это исключительно Siemens. Также в этом углу еще установлена сков-машина, тостер, чайник. Ну, в общем, все нужные кухонные принадлежности. Вытяжка, вот, кстати, выглядит вот так. И здесь у нас обеденная зона, плюс диван. Напротив телевизора, где можно посмотреть любимый фильм. Вид абсолютно с каждой спальни будет у нас открываться на море. Система управления кондиционированием. Но на нее мы не будем обращать внимания, потому что она есть везде абсолютно. И... Наверное, также мы уже перестанем с вами обращать внимание на то, что абсолютно в каждой спальне в Дубае есть собственная ванная комната. Здесь она идет именно с ванной, соседняя будет с душевой. Все нужные ванные принадлежности здесь есть, места для хранения, также у нас установлена вот такая каменная раковина. И здесь у нас двуспальная кровать. И ее огромный кайф в том, что вы как только откроете глаза, вы будете видеть колесо обозрения, Blue Waters, море и проплывающие мимо вас Яхты. Ну вот в принципе как это видно и сейчас Также здесь у нас есть зоны хранения, прикроватные тумочки Все необходимое для того, чтобы с комфортом здесь жить И пойдемте в следующую спальню Здесь у нас зеркало, две уже раздельные кровати, также телевизор, зона где можно похоронить вещи Тот же самый вид на колесо обозрения, но только здесь если вы будете просыпаться, будете видеть пальму и здесь собственный санузел также места для хранения каменная в раковина но здесь уже душевая кабина так вот на сегодняшний день если мы будем говорить именно про этот апартамент он будет стоить шесть половиной миллионов дирхам это миллион семьсот семьдесят тысяч долларов или на сегодняшний курс в рублях это 94 миллиона рублей из него можно получать в районе четырехсот тысяч дирхам если сдавать его в аренду именно на длительный контракт это сто тысячи долларов или в районе 6-600 миллионов на сегодняшний день в рублях. Можно, конечно, получать с него больше дохода, если заморочиться именно с посуточной сдачей. Но это если у вас есть такое желание. И также 11 тысяч год будет сервисное обслуживание. Стоит сюда входит... Wi-Fi, бассейны, ну, в общем, вся инфраструктура, которая здесь включается. И это видео, оно будет, знаете, таким, может быть, немножко сумбурным и непоследовательным, потому что мы все-таки находимся с вами в пятизвездочном отеле, и здесь далеко, не везде можно спокойно вот так вот пройти с камерой показать, как это все выглядит. Поэтому мы с вами посмотрим инфраструктуру бассейна, но возможно это будет немножко непоследовательно. Это был первый апартамент, есть больше, пойдем его посмотрим. Сейчас мы с вами передвигаемся на этаж повыше для того, чтобы посмотреть площадь побольше и хочу показать вам, как выглядят холлы, именно места общего пользования. Здесь 6 лифтов, вот так. К сожалению, лобби так просто нельзя подснимать, но мы, возможно, посмотрим с вами его позже и это такой вот, получается, сумбурный обзор, хотя вроде казалось бы, надо... Снять сначала с лобби Показать вам, как вас будут встречать Если вы будете иметь здесь апартамент Но эти звездочные отель Не все так просто И вот про то, что я говорил, что здесь есть две башни Это башня резидентская Мы находимся в башне, где есть именно номера И есть сервисный апартамент Но по сути, отовсюду открываются хорошие виды И здесь над нами Есть еще бассейн Но его вот отсюда не видно Но тем не менее, он там есть Поехали. следующий апартамент у нас побольше если предыдущие мы с вами смотрели это было 110 квадратных метров то здесь 140 квадратных метров он немножко подороже но давайте о цене поговорим чуть позже здесь как вы видите у нас сама кухня гостиная именно больше если в том у нас кухня начиналась примерно вот в этой части то здесь у нас на этом месте стоит стол и уже на шестерых персон вместо четверых которые были там здесь кстати еще и балконов больше но ну, сейчас обо всем поговорим поподробнее здесь у нас все та же самая техника марки Siemens, кухня такая же по размеру по сути и здесь есть одно отличие что именно в закутке кухни установлена у нас такая небольшая ландризона где можно постирать можно конечно вот сюда поставить большой сушильный шкаф потому что я вот не вижу стирает ли машинка и сушит ли она сразу но просто знаете, что она здесь никому не мешает, ничего не шумит, никто ее не слышит, она вот отдельно так стоит. Очень прям человеческого такого размера все вот эти площади здесь. Большого размера вот именно кухня-гостиная. Там можно просто сидеть, смотреть телевизор, любимый матч, может быть, любимый фильм или что-нибудь еще. Здесь можно что-то готовить, обедать. А на балконе можно работать с ноутбуком и попивать винишку. И зайдя именно в этот апартамент, я понял основную концепцию вот предыдущего и этого апартамента, что здесь основной акцент сделан на нейтральные тона, на натуральные, точнее, тона. На дерево, на камень. То есть здесь нет какого-то тяжелого люкса, здесь нет огромного количества золота. Все как-то так в нейтрале. Серый, деревянный. Нет ни одного фрагмента, за который прям хочется зацепиться. Давайте, наверное, пройдем с вами в основную родительскую спальню. Мастер-бедрум. Выглядит она вот так с выходом на балкон. Давайте сразу на него и выйдем. То Здесь вы можете вместе с супругой... Здесь у вас будет вино, вы вдвоем будете смотреть на море, которое будет, естественно, не в дымке, как сейчас, а в целом будет лучше выглядеть. Ну, даже и сейчас вид у нас хороший. Ну, а с этой стороны у нас точно такой же есть диванчик и выход, собственно, именно из кухни-гостиной, где мы с вами были. Вид на GBR, также на, собственную территорию, на море безграничное вообще. Колесо обозрения, в общем, все, что хочется. А сама по себе мастер спальня имеет двуспальную кровать размера King Size. Она действительно большая, хорошая. То есть вы здесь точно тесно себя чувствовать не будете. Санузел, но перед ним еще расположилась гардеробная вот такая часть и маникюрный столик. Санузел, кстати, с ванной идет здесь. А второй санузел у нас будет с душевой кабиной. Пойдемте его посмотрим и по пути еще раз насладимся видом, который отсюда у нас открывается. Вид действительно потрясающий. И здесь, кстати, есть конструктивная особенность. Если в предыдущем апартаменте у нас комнаты, именно спальни были смежные, то здесь они вообще находятся в разных частях. И здесь есть вот такой еще раздельный санузел. Раздельный санузел, то есть его можно использовать как гостевой, то есть он закрывается, да, и вы пользуетесь именно этой частью. А с этой стороны у вас располагается вот такая зона с душевой кабиной. По материалам по отделке, я думаю, здесь мы не будем с вами говорить особо уделять внимание. Зона хранения. Все что угодно и вот такая спальня размером поменьше, но также с видами отличными. Для того, чтобы вас не обмануть, этот апартамент у нас идет площадью 140 квадратных метров. Стоит на сегодняшний день 7 миллионов 300 тысяч дирхам, 1 миллион 990 тысяч долларов или 105 миллионов рублей. Сервисные платежи по нему это 13 тысяч в год. Туда входит Wi-Fi, уборка, ну в общем все что входит в отель. И если вы покупаете его под сдачу, под получение пассивного дохода, то можно получать 575 тысяч дирхам, это на годовые контракты, 156 тысяч долларов, это я вам перевожу, и 8 миллионов 300 тысяч рублей, в рублях, соответственно. Можно увеличить этот доход, если хотите, но нужно будет заниматься именно с посуточной сдачей. Но даже при этих цифрах мы с вами получаем примерно 7,5-8%, что для мирового рынка сдачи вполне себе очень неплохой такой Показатель. Учитывая виды, учитывая инфраструктуру, ну, здесь действительно все хорошо. И самое главное, что эти объекты всегда востребованы, и они ценятся на вторичном рынке. То есть, если вы захотите что-то здесь продать, то вы это продадите. Идем дальше. Ну, а это уже апартамент поменьше, и здесь всего 70 квадратных метров. Всего 70, да, по сочески меркам это звучит немножко кощунски. Здесь у нас вот такого размера сама кухня-гостиная. Конечно же, Санузел с ванной, это, во-первых, гостевой, но его можно отзонировать вот таком вот форматом. Здесь у нас ванная комната, все, в общем, сделано как нужно. Двуспальная кровать, также размера king size, есть маникюрный столик, телевизор. Отсюда у нас открывается вид на саму башню резиденции, немножко вид на море открывается, но это именно обратная сторона. Пойдемте, я покажу, какой вид отсюда. Пока идем по кухне. Все то же самое наполнение, все марки Сименс. И здесь у нас вид открывается, как на даунтаун в Детройте. Но если вы думаете, что это какой-то вредоносный завод, то нет, это опреснительная станция. Именно она снабжает Дубай пресной водой. То есть никакого вредного производства здесь нет. Ну и, естественно, есть вид на море, но немножечко вот такой вот... У нас промышленный объект находится здесь То есть никакого вреда это не несет Это на самом деле несет блага Дубаю, да и только Значит, это 70 квадратных метров Для того, чтобы не забыть, я вам расскажу, сколько это стоит 3,4 миллиона в дирхамах 926 тысяч долларов или 49,7 миллионов рублей. Сдавать ее можно по 230 тысяч дирхам в год, 62 тысячи долларов или 3 миллиона 360 тысяч рублей. Опять же, если говорить про окупаемость, то, что апартаменты, которые были до этого, что этот, примерно несут вам доходность в районе 7-8%, что для Дубая на самом деле очень даже неплохо. Окупаемость получается в районе 13-12 лет. Вот такие вот апартаменты. Но огромный кайф в том, что они сразу готовы к проживанию. Есть огромная отельная инфраструктура, пятизвездочного отеля, все-таки как-никак. И как ни крути, это дешевле, чем Сочи. Ну, если мы будем просто сравнивать подобного рода объекты, то ну здесь просто все вообще есть. и стоит деш... Если хотите, мы с вами можем посчитать цены за квадратный метр именно на те самые площади, которые у нас были. Ну вот, например, первая квартира, которую мы с вами смотрели, она стоит 94 миллиона рублей и имеет она площадь 110 квадратных метров. У нас получается 854 545. А по проектам, если вы просто посмотрите, сколько это стоит такого же класса, например, где-нибудь в Москве, в хороших местах типа центра, сколько это в Сочи стоит, то вы увидите, какие есть цены. Следующий, например, у нас был лот. Это 100... 105 миллионов рублей он стоил И была в нем площадь 140 квадратных метров Это 750 тысяч рублей И вот конкретно в котором мы сейчас с вами находимся 49 миллионов рублей Мы с вами делим на 70 квадратов У нас получается 700 тысяч рублей за квадратный метр С мебелью, с техникой, с бассейнами С прямым выходом к пляжу В одном из лучших, наверное, мест Дубая В пятизвездочном отеле Который можно сдавать ну, если хотите, можете через доверительное управление именно отеля. Потому что цены, я вам называл, если вы будете сдавать напрямую. Отель будет сдавать дороже, но он и будет брать с этого 20-30%. Но ну, и сам отель будет брать с этого еще и какой-то процент за то, что он это сдает. 25, по-моему, или 30. Могу заблуждаться, но это лучше по телефону уточнить. Я вам дам точную информацию. Мы с вами посмотрели апартаменты. Теперь пойдем посмотрим, как выглядит инфраструктура. Для того, чтобы поехать в спортзал, нам нужно нажать отдельную кнопку на 75 этаже. Приезжает лифт, и мы с вами отправляемся наверх. Для того, чтобы не рисковать, я буду снимать на телефон, потому что здесь запрещают это делать. Но пойдемте с вами посмотрим, как это все выглядит. Сейчас мы выходим, здесь нас встречают Приятные места общего пользования. И мы идем с вами вот сюда. Друзей снимать не будем. Вот так выглядит коридорами на подходы к этому самому джиму. Очень приятные полы. Музычка играет. И мы сейчас с вами увидим эти беговые дорожки с видом на море. Места, где можно перекусить. И здесь, я думаю, мы сейчас увидим с вами дорожки. Джим, конечно, не мирового уровня. Есть комнатка для йоги. И можно вот здесь... Пожалуйста, ходить спокойно с видом на море. Концепция жима на самом верхнем этаже — это действительно очень крутая история, потому что в основном тренажерные залы спускают вниз. А вот отсюда, пока мы еще с вами не спустились, мы с вами можем увидеть, как забирается вода для опресняющей станции. Вот она, видите? И здесь ее уже опресняют. Очень хорошее сооружение, и главное решает проблемы с пресной водой. Двигаем вниз. Лобби здесь выглядит вот так, оно большое, красивое, просторное, и люди здесь встречаются для того, чтобы обсудить какие-то вопросы. Естественно, заселение происходит. И отсюда у нас идет выход на террасу, куда мы сейчас с вами и сходим. На самом деле очень много приятных мест, где можно просто посидеть. Ну и естественно есть места на улице, где можно попить кофе, полюбоваться закатом. Ну, вообще, в принципе, насладиться атмосферой. Обратите внимание, какой, какой формат здесь фонтана. То есть мы с вами спускаемся вниз, а у нас здесь такой небольшой водопад. Очень такое хорошее, интересное решение. Выглядит замечательно. Ну, а мы сейчас с вами спускаемся вниз, посмотрим, как выглядит инфраструктура. Вообще здесь несколько этажей различной инфраструктуры. Вот здесь ресторан. А мы спускаемся с вами еще ниже, именно туда, к бассейнам. Надеюсь, там не будет людей и на нас никто не наворчит, что мы тут снимаем что-то и так далее. Потому что снимать в Дубае, конечно, не очень можно, но тем не менее, что ради вас не сделаешь. Вот такого формата здесь еще один фонтанчик. И есть детские зоны, взрослые зоны, в общем, все что угодно. Splash Zone Rules. так это все выглядит пройдем через вот такой вот небольшой фонтан со стеной из воды и спустимся уже к бассейну также огромное количество баров ресторанов то есть все это здесь есть можно по сути не выходить с территории человека мы снимать не будем и спускаемся именно туда частям бассейна которые мы с вами видели изначально наверху здесь их прям реально много то есть пожалуйста вот один там за ним еще один здесь водопад и также есть выход на собственный пляж ну давайте пробежимся с вами так по территории посмотрим по подетальнее может быть ее но просто тут есть сложность потому что у меня карточки с собой нет что я выйду а потом назад не зайду поэтому покажу вам как все выглядит здесь вы знаете что вон там вот дальше еще собственный пляж на его было видно сверху попробуем пройти вот здесь хотя бы отсюда будет у нас видно пляж ну да мы сможем выйти здесь аккуратно посмотрим как выглядит еще один бассейн вот его основная концепция ну и мы с вами выходим видно вот дубай Марину пожалуйста и мы идем с вами к пляжу. Рассеяние вот такого формата. И здесь выход на пляж. Плюс еще есть ресторанчик с левой стороны. Все, что угодно. Вот он, пожалуйста. Пляж здесь. Есть волейбольная такая сетка. Ну, вся, по сути, инфраструктура для того, чтобы жить именно в одном отеле И никуда не выходить Но если хочется, конечно, можно выйти и прогуляться здесь по набережной И дойти до какого-нибудь пара, если вас наскучил сам адрес А адрес выглядит именно вот так Как он, в принципе, он внешний. Я думаю, что вы многие его уже видели Многие с ним знакомы Может быть, кто-то из вас отдыхал И теперь вы знаете, за сколько здесь можно приобрести сервис-апартаменты Сдавать их в аренду, либо пользоваться ими самостоятельно вот такое видео, господа, у нас с вами было Про адрес Beach Resort Который здесь находится на JBR С такими замечательными пляжами Вообще с крутой инфраструктурой И теперь вы знаете, сколько здесь стоят апартаменты Знаете, почем их можно сдавать Ну и если они вас заинтересовали к покупке То welcome, ссылочки указаны внизу В описании к этому ролику Пишите, звоните И наши специалисты помогут вам с показом Возможно, выйдут на онлайн-показ Если вы не хотите прилетать в Дубай Ну и уже поговорим по условиям сделки по всему остальному Ссылочки для вас указаны внизу в описании к этому видео. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока!